Такие Не, а вот вывелся Он я... Да ты какой шестой! Не, он там уже секно нахуй накатал, блядь, да, автостраду. Во-во-во-во! Ну-ну-ну, блядь! Сейчас зайдет, еще пару раз. Wait. <laughs>